А, пустая фура была, это сад, сад. Да, он там вон сидит, блядь, с пробитой головой, блядь. Саня, отойди, блядь, хуярит, блядь. ой ой А в газели живые хоть или... Пиздец. Пока в газели мужик живой остался. живой. А? С едой, дорогой, Надо. отсюда. Не пиздец. Серьезно. Лишь бы живой остался, блядь.